Всем привет, меня зовут Владимир, месяц назад ничего не знал о финансовых рынках, и сейчас, если честно, слабо представляю, как это все устроено, как это все работает, но с нового года весьма успешно в этой области развивается мой брат, работает он с SM Group, и все это время он меня тоже пытался привлечь, чтобы я попробовал, поучаствовал, Поэтому я тоже решил поторговать. Прошло меньше месяца, я уже заработал больше 100 тысяч рублей. Естественно, я очень доволен. Единственное, о чем я сожалею, что не стал заниматься этим раньше. Потому что я уже прикинул, сколько папок можно было поднять с Нового года, тогда, когда начинал он. Вот. Во всем этом нам помогает наш финансовый, уже мы его называем, семейный консультант. Савков Антон, Антон, тебе большое спасибо за твою помощь, поддержку, ты классный куратор, поэтому люди, если вы хотите иметь неплохой дополнительный доход, при этом ничего не делая, обращайтесь к Антону, все, всем добра, пока. Всем привет, меня зовут Женя, хочу рассказать вам свою историю, кстати, я работаю в банке, обслуживаю состоятельных клиентов. А именно я консультирую их в сфере инвестиций, учу зарабатывать деньги, помогаю им, рассказываю о продуктах нашего банка. Само очень долгое время тоже являюсь инвестором. Зарабатываю на ну, простых инвестиционных инструментах, таких как ПИФ, акции, ценные бумаги, там облигации ну, и многое другое. В принципе, меня все устраивало, но. Со временем мне стало не хватать того дохода, который я получаю. Я понимала, что есть инструменты, которые мне помогут заработать больше. И, конечно же, я вспомнила про своего друга Александра Клубкевича, который давно этим занимается. Это директор компании 7 Group. Он порекомендовал мне своего менеджера, Савкова Антона, за что огромное спасибо. Антон, спасибо тебе огромное за твою проактивность, за твои за твой опыт, с которым ты со мной делишься на постоянной основе, ну и за многое. Спасибо за тот доход, который ты мне приносишь, помогаешь моим деньгам зарабатывать. Я открыла свой депозит в 7 групп, а именно у меня инструмент 7 Lab Pro в июле 2019 года. На сегодняшний день мои деньги 12 тысяч 300 долларов мне принесли пять с половиной тысяч долларов. Да, конечно, может быть у кого-то там немного меньше, у кого-то немного больше, но я довольна и планирую а, зарабатывать еще больше. А, Думаю, что многие из вас хотят это делать, поэтому рассмотрите для себя в своем портфеле такой инструмент. Это на самом деле классно, на самом деле здорово, на самом деле приносит хорошие доходы. Каждый из нас хочет зарабатывать. Это, в принципе, то, ради чего мы ходим на работу. Но здесь вы тратите намного меньше времени, и это не мешает вам и вашей, вашей работе, вашей жизни абсолютно, так как не требует много времени. В принципе. Это то, что я хотела сказать. Не бойтесь, начинайте, продолжайте. Спасибо вам огромное. Спасибо всей команде CM Group. Всем привет. Хотел бы сказать пару слов о компании CM Group. Я с ними уже с февраля 2019 года. У меня оформлены подписки на CM News и CM Stocks. За это время у меня депозит увеличен примерно в два раза с учетом рекапитализации. А, прибыльность в месяц а, составляет от 10 до 15 процентов а, ну, для меня это конечно ощутимый результат отдельное спасибо сопровождению полному сопровождению от антона совкова который всегда подскажет какими объемами зайти в сделку а, от себя хочу добавить, что я работаю сейчас на должности, и я трачу на это всего примерно 10-15 минут в неделю на открытие и закрытие сделок по сигналам. И за это время я купил уже жене машину, еще одну-вторую семье. Так что, ребята, вкладывайтесь и удачи вам!